Никакой особой опасности они для меня не представляют, особенно когда они вот так вот на расстоянии хорош, блин! А -а -а -а -а -а -а! Найду этого застранца и надру его чертову синюю волосатую задницу. Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами мой коллег, он же Scratch продолжает играть в Вальхейм.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 И коротко обо всех тех изменениях, которые произошли у нас за кадром. Тут я, значит, подумал и решил, что нам надо прокачать верстак плотницкий до третьего уровня и проапгрейдить свою троллью броню, а также некоторые инструменты, чтобы быть более-менее эффективным в бою. Далее я решил расширить немножко свой огород, потому что тот, что был ранее, мне его не хватало для засеивания всех моих э, семян, поэтому я его немного увеличил. И теперь сюда вмещается порядка 60, а может быть и больше, различных а, семян. Высаживаю, значит, я чистую морковку и высаживаю морковку на а, семена. Да, продолжаем развивать эту культуру, потому что на ней завязано очень многое. Очень много пищи можно сделать из морковки. А какие же у меня планы? Да, планы у меня титанических масштабов просто. Взглянем давай на карту и посмотрим, где же мы нашли следующий алтарь древнего. С я уже покончил, да, с этим оленем а, созданием. Его мы трогать больше не будем, но ну, разве что для прикола я его Сейчас схожу и завалю специально для тебя, мой дорогой зритель. Сейчас же наша основная фундаментальная задача состоит в том, чтобы найти алтарь уже древнего. И вот здесь как раз таки он и а, находится. А я уже вот здесь построил причал, на который мы сейчас с тобой и отправимся. Опачки! Смотри-ка, что мне сейчас сообщили. Лес движется, а это значит, что мы сейчас с тобой будем отгребать вовремя. Все-таки я отдохнул. Давай мы сейчас с тобой покушаем. И надо будет отбивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же много набежало этих упырей. Ты посмотри, что происходит. Надо бы силу Эйктира задействовать, потому что у меня выносливость просаживается просто очень жестко. Да что ж такое? Как же вас много? Однако кусика. Отлично, друзья, первая волна а, повержена, фух, это было достаточно нелегко, а если бы я был в непрокаченной броне, было бы в разы сложнее. Ну и свидетельством того, что это было реально первое нападение на меня в этом сезоне является наш старый друг. Хуген. Вот он как раз таки прилетел мне об этом разъяснить. На вас напали. Время от времени монстры будут вторгаться в ваш лагерь. Мощность оружия не гарантирует вам победу в таких ситуациях. Постройте сильную оборону, чтобы выдержать нашествие. И ведь этот парень, черт возьми, прав. Если бы на меня напали какие-нибудь тролли вот этой базы и ее защиты мне бы точно не хватило, Поэтому я буду молиться, чтобы на меня, вот на эту мою базу лесную, никогда не напали тролли. Потому что они очень сильно могут ее потрепать. Но ну, надеюсь, к тому моменту, когда на меня нападут тролли, я буду очень сильно подготовлен. Минусы, конечно, у таких нападений есть. Могут всю базу твою расшатать и не поперхнуться. Плюсы, конечно, у этих нападений тоже существенные. Те мобы, которых мы убиваем, приносят нам офигенное количество э, ресурсов. Я практически выбежал пустой, а вернулся чуть ли не с... Половины забитого инвентаря Ну что ж, так как у нас хардкорное выживание Второй задачей на сегодня я решил поставить Убийство босса Эйктира Алтарь которого находится здесь Прям вообще неподалеку, тем более Мне уже трофей Эйктира, конечно же, необходим Хоть у меня уже есть его сила Да, я уже убивал его Давай я тебе кратко сейчас расскажу, как нужно вызывать Этого босса, хотя здесь в принципе Все предельно понятно и просто Написано. Подходим просто-напросто к алтарю Во-первых, его находим, да, во-вторых, подходим к алтарю Кладем сюда, значит, Три головы вроде бы как. Вот таких вот оленей, которых мы добиваем, добываем с убийства. оленей, которые бродят здесь в местных лесах. Э, ставим их на какой-то активный слот. Потому что просто так, нажимая на алтарь, автоматически вас, ваш персонаж головы оленей сюда не положит. Нажимаем, например, на семерочку сейчас в данный момент. да. Ага, и у меня, смотрю, активировались почему-то две головы. Или же три. Подожди, одна голова у меня осталась. Значит, я взял... Больше, чем три а, головы себе в инвентарь. И появляется наш грозный босс Эйктюр. Вот он уже пытается меня своими молниями сваншотить, но у него ни хренашечки ничего не получится. Не буду я тратить огненные стрелы на этого рогатого типа, а потрачу просто-напросто обычные. А может быть и вообще даже а, постараюсь его а, с топориком сейчас зарубать. Давай, бей меня! такой вот у нас босс, в принципе, да. Лайтовый он тогда, когда ты уже находишься в тролле и броне. Но первый бой может быть с ним достаточно сложноватым, потому что ты не знаешь что, не знаешь как, не знаешь механику. И тогда, друзья, забираем его рога, из которых мы делаем свою первую кирку. И забираем, конечно же, великолепный а, трофей, который я, наверное, сейчас постараюсь повешать на своей первой базе. Вот он, друзья, шикарный, красивейший Просто-напросто трофей этого босса. Я вообще обожаю, как он выглядит. Да, теперь он будет украшать мое вот это вот первое жилище. Ну и, конечно же, за кадром я тут уже соорудил а, портал необходимый, который ведет в необходимую нам а, местность. И вот уже я за кадром также построил первую свою лодочку. Она называется Карви, друзья. Настоящая Карви настоящего Викинга, она нас ждет и мы уже готовы к приключениям. Но для начала мне хотелось бы сделать следующее. Этот портал мы разрушаем и забираем его а, содержимое. Также мы постараемся забрать а, вот этот и содержимое частично вот из этого сундука. В частности, нас интересует качественная древесина ядра суртлингов. Уже, я, смотрите, перегружен Оставим здесь лишнее, типа, голов и камней Как хорошо, что в нашей карве есть небольшое хранилище Вот здесь оно находится Для того, чтобы можно было сюда поместить какие-то самые тяжелые свои а, предметы Вот это сегодня волны, конечно же Погодка самое то для того, чтобы отправляться в долгожданное путешествие Ветер, кстати говоря, сейчас нам попутно дует, да Поэтому мы с тобой, наверное, воспользуемся им и постараемся переплыть на другую сторону. Вот, друзья, как раз мы прям приплыли туда, куда надо. Нифига себе рыба не плавает, а летает по воздуху. Так, ладно-ладно. Главное нам не сломать нашу лодочку Подплываем максимально близко к берегу Здорово, друзья, я тоже очень рад вас видеть Вот он, друзья, алтарь Собственно, ту миссию, которую мы на сегодня с тобой запланировали Мы ее выполняем Вот от кого действительно надо сейчас избавиться Это вот от того тролля, который здесь караулит окрестности Эй, здоровый, иди сюда Не хочешь получить стрелой прямо в глазик А ну-ка, на-ка, выкуси -ка, есть такое дело Как хорошо, что этот тролль у нас без палочки Обожаю троллей без палочки, потому что те, которые с палочки, они немножко по похардкорнее будут. Так, отличненько. Но троллей убивать мне не впервой. Это моя постоянная работа, можно сказать. Никакой особой опасности они для меня не представляют. Особенно, когда они вот так вот на расстоянии хорош, блин! Это, конечно, было жестко. Что называется, друзья, Дозвезделся. А вот так вот бывает, когда ты слишком уверен в своих силах и пытаешься, буквально не замечая каких-то банальных опасностей, выглядеть крутым. Да, что сейчас произошло и со мной. Да, придется сейчас немножко перегруппироваться. Даже портал не успел поставить. Ладненько, переходим тогда к второй части нашего с тобой Плана. Конечно же сейчас в данной ситуации второй частью плана будет то, что нам придется строить с тобой, скорее всего, плот. И уже на плоту переправляться туда. Сразу же прямо здесь и поставим наш... А, плот. Становись вот сюда вот, отлично. Но крести будем очень долго и очень упорно. Самое главное, чтобы нам по дороге не встретился морской змей. Ветер по морю гуляет, да кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на раздутых или же на поднятых парусах. Заберзает, черт возьми. дать какую-нибудь телогреечку, а кто-нибудь... Все, друзья, справились. В этой локации уже черный змей точно не появится. Он появляется исключительно в локации, когда мы плаваем в океане. Найду этого засранца и надру его чертову синюю волосатую задницу. Он там стоит, этот засранец. Ты посмотри на этого наглеца. А ведь он может выйти сюда. Забираем вещи. Все отлично. Вещи мы забрали. Одеваемся. Давай мы сейчас с тобой сразу же поедим сначала. Вы что здесь творите, а? А ну быстро рассосались отсюда. Вон прочь от моего карвета. Ставим здесь верстак. Есть такое дело. И сразу же на ремонт. Все, есть такое дело. Карви мы отремонтировали. Замечательно. И идем разговаривать по-взрослому уже с этим троллем, который реально меня сегодня затроллил. Иди сюда. Жирненький. Иди сюда, толстенький. Ты сейчас охренеешь просто от того, какие у меня амбиции. Пока мы ему показываем, доказываем, кто здесь самый главный. Мне кажется, нам им надо подкачать вот этот вот а, скил а, попадания своим камушкам. Потому что сколько раз я замечал, ни разу они не могут нормально попасть. Справились мы наконец-то с этим а, поганцем. Шаман, хорош там шаманики же. А, иди отсюда. Иди уже проспись. Ну что ж, самая главная миссия выполнена. Мы добрались до второго алтаря второго босса. Этот босс у нас древний. И будем уже где-нибудь мы здесь в окрестностях готовиться к нему. Но только, конечно же, уже в следующих моих выпусках выживания по Вальхейму.